Если этот раз будет слышно мне, короче Но пока Хуй знает Эу Всем привет, привет Привет Ну это охуенно, что слышно Мне очень нравится это Просто раз было нихуя не слышно. Что он тоха? Ну да. Так, меня зовут обычно. Привет, привет, привет. Написал в Твиттере, что сейчас француза пущу какой-то чувак ждал, что я тут застрелюсь. Я не серьезно? Я вообще, короче, запустил трансляцию, чтобы это самое по поводу этой проходки попиздеть, потому что я видел, как Гриши там уже пишут очень нехорошие вещи. Привет, привет. Я не грузин, это из-за дожд... ну, это из-за носа, он просто очень большой. Но я не грузин, на самом деле. Что-то украинское. Не понимаю ничего об этом. Витания. Хуй знает, что это, блядь. Детское пюре какое-то на Украине. Ой, ты будто знаешь, что... он Что там с проходкой да вас что мало ну наверное больше что не будет уже время такое короче блять по поводу пиздешь не пиздешь прогринул уже в директ пишут, что ты почему его не вписал крысы и так далее такого не надо писать ни в коем случае короче там э, недопонимание произошло небольшое я вижу что ты смеешься Как в кайфу и посидели, я карту проебал. А так нормально. В целом. Если бы карту не проебал, вообще еще лучше было бы. Вот, короче, произошло небольшое недопонимание. Просто. Короче. Каждый из пацанов думал, что вписал меня. И вот. Просто все затупили немножко там умышленно. Никто, короче, не хотел делать гадостей. Это наверное все, что нужно сказать, короче, по поводу этой ситуации. Просто э, ее как-то немножко не так поняли, наверное. Что-то такое кислое. Так у меня время уже много, так вот. 12 час. Я трезвый, абсолютно трезвый. Вот. Ну я ворвался в кайфу уже под Кристину Си петь сразу же. Видел прямой эфир со день Нет, не видел. Как считаешь, кто выиграл, сложно сказать, очень сложный батл, там точно, там, ну, типа, не 3-0 все такое. Облачающий пост, да нет, но я просто реально увидел сообщение в директе про грина, там, типа, блять, крыса и так далее, это хуйня, полная, не надо такого писать. Нет, а что за прикол заст... А, стади типа застрелился? Блин, хз. Не, не такой, как стади, не такой находчивый. Я вообще не люблю. меньше всего люблю умирать, блядь. Шум альбом охуенный, да, как бы очень круто. Мне тоже понравилось. Ну, типа, это странно, если ты сейчас начал говорить, что он хувый. Но мне он, правда, понравился. Да нет, дед просто все протупили. Типа, я протупил, браги протупил, дед протупил. Я вовремя тоже не напомнил про эти плюсы ебаные, типа. Я им за три недели сказал и все, и, короче. Да, крест охуенный, да все драки охуенные Кольцо охуенное а. Огил что ли зашел, нихуя себе Так что там никто Не хотел поступить нехорошо Просто так вышло Недоразумение, реально Стать крысой ну, мы не знаем Да нет, зачем вам это Зачем человек в возрасте уже? Когда на Версус? Наверное, никогда. Здорово. Наверное, точно не в ближайшее время, короче, на Версус. Может и никогда, в принципе. Спива, рыгая, бесит. Так нахуй ты это пьешь? что мочу, блядь. Что у тебя в планах по самореализации треки батла? Сейчас релиз делаю готового, три трека уже... Ну, как они не готовы, в смысле, они записаны, типа, они не сведены нихуя и так далее. Потом, чё ещё? Привет, Лада. Ну, я понял. Будет релиз... Короче, будет батл еще у меня на межсезоне на Рэбле Я пока не буду говорить с кем, но оппонент у меня будет очень сильный. Да, я пока там, типа, это... Лучше пока туда, наверное, мне не ходить Да к чё, блядь, обидно За ФБ-4, прошло тысячу лет уже Чем мне обижаться Сколько треков будет на релизе? Где-то 6-7 Немного, короче, немного Типа так Как там в кайфу? Да я нихуя не помню почти это Нет, не с керамзитом батл будет Не копальный короче спасибо спасибо. я на самом деле знаю э, все свои косяки из баттла с волки там дохуя их типа я понял вообще что на битах оно не так просто все ну типа там надо реально репетировать короче чтобы не задохнуться потому что ты короче когда репетируешь просто типа дома включаешь биты такой читаешь все заебись а когда ты выходишь туда там нечем дышать уже просто ты только вышел такой и такой там уже нечем дышать, потому что стоит 400, там человек 300 дышит просто на тебя вот так вот. И помещение, ну, сами знаете, какое там. Поэтому я учту эти ошибочки и попробую еще раз сделать пиздато. Че в кайфу, блядь, что там меняется как-то, что ли? Все одинаково. Синяя яма, блядь, натуральная. Но, я думаю, я туда предыдущий еще когда-нибудь обязательно. А, блять, у меня опять комментарии, короче, застряли, ребят, сейчас. Есть эта хуйня. Старс, «No будешь все узнаете, скоро по поводу. NoLSTARS, Антон, стримы с твоим участием очень крутые, что картавы, что Без залетай почаще. Я в новом году, наверное, ебану сам стримчанский, короче. Ну, в смысле, не в новый год, блять, а после нового года. Следует совету гения на битах, мелктауна, купингалятор. Да там не в ингаляторе дело. Видел Фрешблат новый. Кстати, нет, еще не посмотрел, но я знаю, что по там ничего. Я тебя охуенно чувствую юмора, всегда замечало. Спасибо. За кого топишь в б 4 да? У меня не изменились приоритеты. Типа все так же у меня есть три челика, за которых я топлю. Если кто-то из них выиграет, я буду доволен, как бы, рад. Проебал вопросы, короче, сорян. Батлы будут, будут, батлы обязательно. Да, стримы, но они не скоро, я типа, не могу сказать, что скоро будет. Вот совместный стрим с Димоном, кстати, я думаю, будет. Блядь, ну, будет обязательно, наверное. Вот он, наверное, сразу после Нового года мы что-нибудь ебанем такое, потому что. Потому что там будет, в принципе, событие достаточно такое, под которое можно и постримить, посидеть, всё. Попиздеть. Когда скидом торчок, это откуда информация? Хех. Интересно. А, или я пропизделся не знаю, короче. Все идет своим чередом. Как тебе биф где-то и керамзита? Да вы тоже что-то накручиваете, что это какой-то биф, блядь. Что бифов не видели, что ли, настоящих? Треки будут мясо, пушка, гонка. Ну, кстати, насчет э, моих треков я вам могу сказать, что у меня будет отличаться от Димы Шума. Типа, вот у него релиз такой, который можно послушать, подумать, а у меня будет, типа, скорее, ну, мне хочется, чтобы под это потусоваться хотелось больше. Релиз вместе с шумом. Так, что то как продвигаешься, ты еще кидал фотку со студии, где вас спяхается. Короче, с шумом релиз будет. Мы решили его отложить немножко и доделать нормально, потому что мы сначала хотели его делать очень встратом потом мы начали делать, короче что то его вообще не встраты, мы решили, что лучше побольше времени на него убьем мы доделаем его, поэтому он будет попозже. Я абсолют салют. У там на обоях окно или чё, да хуй его знает, там бухлопку это то видите, -то. Хорошо тогда, как тебе срась Деда и Керамзита. Ну, забавно, про Войн там это. Когда выйдет ваш сайфер? Сайфер ЕКБ или сайфер чего? Фиты на альбоме Два будет фита, скорее всего А, клип с дипом Там не только с дипом Ну то есть, наверное, показалось Или мы где-то напиздели об этом, короче, что Снимали меня и дипа, но там будет дохуя народу Ну не дохуя, но так, нормально Когда, я вам не могу сказать Потому что я все, что от меня зависит, уже сделал Много заработал на батлах, Да, как бы нет Типа нет, там при желании можно нормально зарабатывать, я с этим не поспорю, но я немного заработал. Не могу похвастаться золотыми горами, блядь, на своих барсах. Салют, пунктир. Бородана сегодня из Бриона меня так заебала, ребят, вы не представляете. У меня каждый раз, я просто отращиваю, пока не доходят до точки кипения, я начинаю ненавидеть ебаные волосы, торчащие у меня из подбородка, блядь, мне отвратительные становятся в определенный момент Свою зиму, ебните. Там что-то вообще много, слушай, получается, треков таких, на ну, дыху я народу, на которых я участвую, ну, аж два Да, можно просто выпустить на релизе трек, я тебя выебу, и семь ремиксов Кстати, насчет трека, я тебя выебу, он вообще не на нашем релизе выйдет, а на другом Я не знаю, я могу об этом пиздеть или нет, поэтому просто скажу, что на другом Первым, втором перед каждым у меня Охуево с нервами Капец, в смысле ты немного зарабатываешь Что не 200 рублей на такси дал Так это чисто по-джентльменски Фу, без бороды не круто, все, пока, пока Доволен Вообще своим выступлением на РБЛ Если последним, то нет, я очень плохо выступил Ты что, в Украину сгоняй, питбули и т.д Вот бы плай поднимешь Меня звали, но у меня немножко другие планы Так, купить триммер и норм борода, так у меня есть триммер, в смысле, блять Даня КРС написал самую бессмысленную хуйню в истории человечества, я еще не встречал ничего более бессмысленного короче будет у тебя борода, ты все поймешь как думаешь, прям возьмется в б 4 или четырехкратным станет, да хуй знает, просто я не знаю, может и не взять, потому что судейство, сами знаете, разное бывает. Кстати, подписывайтесь на канал про сектор, Если сбрить бороду, то по ней ёп, не еб не только долга. Удобно, кстати. то этот у нас такой в эфир вышел? Это я всем, всем привет, Аня, привет. Иногда заебывают борода. Вот факт. Пьем или дед, не заставляй меня разрываться сейчас. Не надо. Ждешь завтрашний батл Четинского, чегевара с Димой, Чувствую очков, он боев первого подгорит не слабо. Блять. А, так я же его видел. Типа, поебать у кого там что подгорит. Батл на самом деле вроде как заебись, э, особенно шум. Я думаю, вам понравится. Но если вы слышали слитые раунды, я думаю, вы все понимаете, в принципе. Хотя я бы вам не советовал их слушать, потому что, блядь. На самом деле батл я не видел, я его слышал только потому что из-за количества людей невозможно было что-то увидеть именно глазами, блядь. Я слышал, как трещала нахуй анатека просто. Судейство на Версусе странное. Судейство на Версусе всегда странное было, по-моему. Ну, а где оно не странное? Везде бывает как бы странные какие-то решения. Просто нужно уже хуй забивать на это судейство и делать как по кайфу. Биты клевые были на шум диктатора. Мне понравились. Ты будешь шумом на концерте 1 декабря в ЕКБ. А, у Шума концерт 1 декабря, да, я буду там обязательно, у меня будет, короче, там, типа, ну, сет какой-то, видимо, свой И там, кстати, концерт Кида еще будет 15-го, тоже приходите все обязательно Да, конечно, поорать бы сходил, как тебе твэт, вот, ты же знаешь, как мне твэт Где-то спочка тахик хек вот здесь Вот, она. Сау. Сау, Мацау, Москва. Готов к Фрэллу на Old Stars очень скоро. Надеюсь, что в дальнейшем будут более крупные помещения. Я тоже очень надеюсь, что в дальнейшем не будет крупный Сектор, скажи, моя прическа на яйца зовется Юрий Гальцев. Слушай, может быть... Я не видел, ничего не могу сказать. Юрий Гальцев, кстати, очень смешной. Сектор, если бы ты не написал про слив, я бы не чекнул. Я не виню тебя, просто лучше бы ты... У меня так жопа загорелась на тот момент. Я знаю, что многие... Послушали эти за меня Короче Но у меня реально загорелась жопа Типа тот момент, когда ты Очень кого-то ненавидишь, очень тяжело об этом молчать А твиттер, это самое подходящее Место о том, чтобы кого-то ненавидеть Вот 15 Перекинезис, декабря Декабря тоже кит Я пойду на киты, сорян, я Перекинезиса Ни одного трека не знаю, поэтому Как бы кстати, тоже, но Твет, что то как. у Твета прикол такой, короче, что никто не знает его лицо, как он выглядит, потому что он во всех клипах, там, в очках, типа, если ты Твета в жизни увидишь, ты не поймешь, что это Твет, короче, никогда. Я даже, мне вот кидал лады его фотки, я все равно я не понял, короче, блять, и сейчас я уже не помню, как он выглядит, но он... Саша Конь прекрасно себя показал <laughs> на концерт Слойка Б. Если он будет в Екатеринбурге или где-то мы пересечемся, то почему нет? Завонил он на работу в парке развлечений? Да нет, что-то мне очень интересно. Будет коллаб с Ховой из АБ. Что это то хованский, что ли, Юра? Вообще как придумали тему? Папа Батина выпускном мне написал на трансляции какой-то чувак, я был на студии, я а там диска шар типа висел у чела и мне кто-то на транссе написал что я выгляжу как батя на выпускном и мне очень понравилась эта идея потому что в ней на самом деле намного больше чем просто старые ебала ну там намного больше реально можно уместить вот типа это прям муд знаете такой который ты ловишь иногда чувствуешь себя на выпускном нет теперь я просто выбор сашка долгополов ликит ёпт вы долгополов я бы даже сходил обязательно вот на долгополова я бы с большим удовольствием чем на пера сходил потому что долгополов реально смешное ждешь шума и диктатор Ну я видел его типа конечно я пересмотрю но я увидел поэтому наверное, не так как как по твоему получается что на 140 не сливали практически раунда нрб уже второй батл в инете раньше времени оказывается я не могу э, объяснить эту аномалию может быть, уровень хейта RBL немножко больше, чем к 140. Так, блин, и скажи, как стать рэпером? Реально хочу рэп, я скачала на телефон приложение, где можно делать биты. Ну, теперь скачай это приложение на компьютер. Или лучше не это приложение, а какое-нибудь другое. Или лучше купи у кого-нибудь Или вообще с каким-нибудь самым продюсером закорешись. Типа и делайте вместе музыку всякие Не собираешься на концерт CDRM? Нет, я не очень. Если честно, люблю их творчество. Ну, то есть, как бы мне там, нравится один парт какой-то. Но не это самое. Батлит на битах, делать грам как бы послышал слышал, просто стати... да что он, блядь, реально застрелился, что ли? Чего мне с этим студии? Я просто не могу понять. Если он действительно застрелился, это охуеть. Типа, тут я не переплюну, блядь. Полностью с детства когда стримы по дотке, когда вот обычные стримы стартанут, я сразу буду разбираться, что делать с тем, чтобы постримить доту, короче, потому что, ну, понятно, я не буду этим постоянно заниматься, но иногда точно. У меня есть Сайд Кик и хусейн, так что ты вообще тогда уебываешься, у тебя очень годные чуваки, кого слушаешь в последнее время, мне очень нравится песня убизика мумна, короче. Пора разбираться, закрывается. Да я, честно говоря, не фанат, пора разбираться. Уставший факт, я заебался, да. Да не застрелился он. Ну а чего вы тогда переживаете, ребят? Жив-здоров ваш стади. Как бы. Пора разбираться, я что-то не могу залипнуть. Э, типа, мне как-то скучно, почему-то именно пора разбираться смотреть. Все остальное у них мне нравится. А вот именно пора разбираться, я... Сектор, когда у Кида Туры, я думаю, он сам еще не знает. Так что я вам тоже не могу ответить. Еще у меня есть... Пальда, да, это я не знаю, кто. За футболом не слежу. Кстати, можно куда-нибудь бабла за творчество закинуть? Да, можно, задонатить мне ВКонтакте, может быть, не знаю. вот. Я карту-то проебал, но только завтра привезут новую. Вот. Сектор, ты же пиздецкий, харизматичный чел. Странно, что не стримишь, как начнешь, ты можешь увольняться с работы. <laughs> Нет, но ну я бы, наверное, рад. Почему такие грустные глаза? Это не грустные. Я, типа, родился с таким физиономии ты никуда это не денешь. Это не грустные глаза, мне, в принципе, не грустно сейчас. Я засыпаю под них довольно информативно. Ну, кстати, засыпать может быть. Заявку на следующий ФБ я подавать не буду. Как тебе новый Человек-Полк на PS4? Мне нет PS4, но я знаю, что новый Человек-Полк это пиздец охуенно. Как этот Red Dead Redemption, или как называется. Это прям круто. Типа, я видел геймплей, это прямо, облять. О, здорово. С кем сидишь? В одиночестве, Гордон. Вини на бэк Блять. Не, спасибо на бэк бит я, наверное, пас. Да и когда, типа, сейчас, пока некогда. Как тебе интервью артиста? Ну, у него там есть странный момент откровенно. Потому что он там говорит, что он показал меня за Б. Ну, я вроде. Меня вроде давно пораглин за Б показывал, потому. Знает, может быть и он показал Ну там, конечно, за исключением этого Куча странных моментов, с которыми многие там Готовы спорить, а я думаю, что Похуй Почему ты такой красивый, скорее всего Это у тебя со зрением, потому что я Нихуя не красивый Влада Крузова Слушай, может и знаю Просто никнейм не знакомый, не знаю Амина, ты Писала себя обиженно, не пиши мне больше Ебать Разборки а то недавно на его стриме был, он грустил, сказал, что никто играть не знает. Да потому что я не умею вот эту ебаную фифу играть. Я несколько раз пытался, но мне вообще не нравится. Но типа, я не прикалываюсь за футбол, соответственно, мне не нравится фифа. И типа, чем мы там сядем, такие он будет играть, я такой, блядь, в ладках бегать. Бпм ну, или акапелла, везде свои траблы, везде свои труды. На бпм легче писать текст. На акапеллу... Типа сложнее писать текст, но меньше нужно времени проебывать на всякие репетиции. Так, в отпуск, как пойдешь, можешь пытаться начать стримить, если сможешь собрать определенную сумму, то все прощать течение несущей тебя до остановки, где тебе отдают кроссовки. Я так вообще не драматизирую на самом деле в этом плане, потому что как у бы, меня пока не затрудняет работать, в принципе. Я сейчас дома. Вот, короче, если, конечно, будут стримы приносить хорошие деньги, то и видите в чем дело, я люблю деньги. Вот. <laughs> в, чем, в чем проблема? Я люблю их потратить там и все такое. Если бы я мог жить астетично, я бы и так не работал, наверное, и не ебал вообще за эту голову. Я бы тогда и на гонорар, наверное, мог выживать какие-то. Так. Типа, да и работа стримит-то, не помешается, но стримит, надо вечером хули днем-то это делать. Ну, мне кажется, типа, это такое себе. По твоему мнению, победил Батл про я не знаю, блядь, честно, не хочу выбирать вообще. Правильно Мэдисон в 2014 говорил, что за стримами будущее. Факт, я, кстати, на тот, я тоже помню, как Мэдисон это говорил, и он, блядь, был прав абсолютно. Твой любимый персонаж Mortal Kombat, Комбат, блядь. Слушай. Последние Mortal Kombat, которые выходят на приставках, я не фанат их, типа... Я помню, когда я был пиздюком, получил хорошую оценку. Мне подарили Mortal Kombat Ultimate 3 на Сегу, нахуй. И там был такой персонаж, как Рейн, который хуярил молнией сверху. Не Рейда, а Рейн, именно, по-моему. И вот он мне очень нравился. Смотришь сериалчики книг на надо Смотрю, доктора кто, пока не нравится, но смотрю, потому что все сезоны до этого нравились. Я не знаю, как на этот батл реагировать, понимаете, там произошла какая-то хуйня, ну, типа, с.. ну, вы сами знаете, с чем. Хороший стендап, без шуток. <laughs> Хороший стендап, вот, если бы запятую убрать. В общем, так, оба переборщили в каких-то местах, без спор, по поводу стендапа, кстати, не поверите, но я изучал какую, какую литературу по этому поводу просто понял что это наверное не мое, потому что это короче одному сложно делать и в принципе сложно делать на какую-то стендап тусовку попасть начнешь с карьеру, потом люди года нового доктора так, охуенно уважение за Рэйвена да вот Рэйвен его видимо зовут Клан Сопрано да слушай Клан Сопрано охуенный сериал мне очень нравился он там Типа из тех сериалов, где есть вообще все. Uh, то есть, начиная от юмора, хорошего, качественного достаточно, заканчивая и драмой и какими-то экшен-моментами, uh, пиздатами. Мне очень нравился класс Сапрана. Какой ивент на ФБ самый пиздатый? Самый пиздатый. Я не знаю, ну все равно самый пиздатый этот uh, ивент, любой батл это тот, на котором ты сам присутствуешь, потому что вживую это, блять, тебе не, не видосики смотреть на ютубе, так что наверно те на которых я был, так, да, и я не знаю когда я буду на Лигуан участвовать, ребят, на следующем не могу вам сказать, пикаб же есть стендап клуб, ну короче не пошло мне, ну типа не заинтересовало настолько, это кстати было примерно одновременно с тем как я начал интересоваться батлами, то есть и с батлами мне, я, я был рэпером до этого, не очень хорошим, но был, и с батлами мне куда проще, короче, то есть там я, я, я знал, типа, как и что делать уже изначально. Топовый фильм, Пфф. их очень много, это сложно, я первое, что сейчас в голову приходит, это залечь на, на дно брюги очень крутой фильм. Как тебе этот факт, что уже два месяца выпускают ФБ, тебя это не заебало? Да нет лучше я, я просто их мало смотрю если честно Лучший батл за четвертый ФБ Сильнейший наверное вот вышел Ну, до этого, который сейчас, вот сегодня вышел Блять Лучший батл момент И видишь, не смог тебе достать билет на версию, что это такое? Вот я за этим запустил трансляцию Сейчас сорян, остальные вопросы пока проебу еще раз повторю Короче Ба, э, так вышло, что я им за три недели сказал, что чувак я полечу с вами, но я не попросил плюс ни у кого из них. Потом мы забухали, откровенно говоря, с прогвином. Вот. И пацаны так получилось, что думали, что каждый, ну, что Браги думал, что Гриша мне вписал, а Гриша думал, что Браги. И так они проебали все свои плюсы. Я такой, вау! Пишу, пьему. Потом он говорит, напиши за у меня тоже кончились. Написал За Б, За Б вписал мне. Вот. Случилось недоразумение. Нет, хос я не разъебал, я ужасно выступал. Так я снова с вами, как вы. Да все окей, вроде. Кого слушаешь, обычно какой-то повседневный плейлист, посоветуй кого-нибудь. Кстати, сахарный человек, охуенный трек был из русских Бамбл Бизи Комуна. Играющего алфавита очень нравится. Ч еще-то, блядь? Короче, не знаю, Тракэпитал послушать из зарубежных охуенный Capital Очень, очень вкатывает. Ну хуй знаю, что-то как-то так, знаешь, обычно в такие моменты, когда меня такой спрашивают, аудиозапись открыл свои закрытые, да, которые я никому из вас ни за что не открою, и, как бы, смотришь там, отвечаешь. Когда батлить будешь? Пока не могу сказать. Ну, мне пока не стоит говорить. Как те Рукс? Не знаю. Кубик льда мне, кстати, вообще не зашел. Мне вообще ничего в честно, не заходило. Как бы я понимал, что это вроде что-то пиздато звучащее, но мне не заходило. А вот сахарный человек зашло, потому что это реально с, э, со смыслом, как говорят сейчас. Обладает, слушаешь, могу пьяный попрыгать под песню подарок. Про пенсия пришла. Нет. Все равно топ, спасибо. Что на стримах делать будешь? Игры? Я думаю, я все буду делать. Я буду и смотреть что-то, короче, и батлы, и торшовую хуйню всякую. И обязательно буду и играть тоже в то потому что, ну, я же такой задрот немножко вот под то Ну как задрот? Умею немножко играть. По фиту скидам пока не могу сказать ничего. Там не столько от меня. Сейчас зависит. Самая ламповая батл площадка, по-твоему. Но это всегда то место, где ты себя чувствуешь дома, мне кажется, ресторатор себя лампово чувствует на Версусе, и так далее. Поэтому я себя чувствую очень лампово на слово и КБ, на РБЛ иногда, но на РБЛ, наверное, не так, потому что там народу больше. Где тебя можно встретить? Да в городе, где-нибудь в центре, бывает частенько, как тебе машинлянкейн, ну не моё, не мой прикол. Давай я на стену буду своей классные жопой трясти за процент. Блять, что-то не зовут на студию, да, нет там нечего читать, пока как с девочками познакомиться, совет. Я, кстати, не знаю. Вот именно познакомиться, мне кажется, это странно. Ну... Блять, там сложно все с плюсами, то есть за Б на других основаниях. За как бы не участник, у него его не должно быть плюса этого меня там какое-то время могли то есть и так пустить, то есть по идее я мог не просить плюс вообще Вот Релиз делается, релиз со следующей недели начнет очень активно делаться ага. Вот по поводу познакомиться с женщиной, не знаю, блядь у тебя еще знакомых нет женщин что ли, доебывайся до них просто Или до, доебывай их чтобы они тебе подруг подкидывали каких-нибудь нормальных Это не я с тобой знакомился, вот, я смею заметить, что это не навыки пикапа там проявлял, блять, это мой бухой кореш, я даже, типа, не замечал длительное время, что вы с нами, как тебе керамбит, ну, у него мощная подача, очень, есть свои минусы, свои плюсы, как бы, но эпично на финале выступил, я об этом, в принципе, сказал, как судил, ты в черном списке версуса, сейчас вроде, типа, того, что -то, да, но я сразу скажу, меня там мало ебет, кстати да, алкоголизм очень помогает знакомиться с женщинами. Я никогда не был э, ну, в толчке у парагвина, то есть я был у парагвина дома, но никогда я уже заходил по сайту, никогда не обращал внимания, как там все стоит. Почему Картала так бомбит за Я про его интервью. Я не знаю почему. Сохранишь эфир? Нет, я не сохраняю эфиры, сорян. На ютубе есть стример, бывший депутат, старшон задание выполняет, Блять Надо будет посмотреть как-нибудь. С тобой возможно бухнуть. Видишь, чем дело со мной, как тебе сказать, бухнуть, наверное, возможно. То есть это не какая-то космическая цель там, блять, и так далее. Просто нахуя, ч, ну мне обычно есть, короче, с кем бухнуть, как бы. Если как-то случайно выйдет, я, конечно, не против, но намеренно мне типа. Есть с кем выпить, там, друзья, все такое. А я не знаю, что именно сказали. Я спросил забыл а мы что-то сказали, он говорит, да хуй знает, нет вроде. Ну, по-моему, тоже нет. Твои колени, ну да, у тебя нормальные ноги. Когда сходка фэнов, чувак, у нас 30 человек сидит на трансляции, чем мы на сходке фэнов вдвоем будем? разговоры о контрактах да по-моему на батле пим парагвин был разговор о контрактах что там такого-то так дела в качалке я туда не хожу мне что-то не хочется здесь когда бухала с антоном не знаю что он какой-то антон и вообще рэпер ну вот такие знакомства мне куда больше нравятся чем чё другие какие-то а ч парагрин ложает у него по подготовке нормально все по-моему чего а просто встретиться, пообщаться, как к фанам относишься. К фанам отношусь нормально, я всегда, в принципе, там, фотографируюсь, когда меня узнают, там, нормально общаюсь. Ну, меня единственное, что пока не было такого, чтобы кто-то даёбывал, когда я в плохом настроении, знаешь, некоторые рэперы же такие, блядь, нахуй, не буду фоткаться, но я, у меня как-то, меня это не успело заебать еще, короче, вот. Кто тебе нравится из Battle RCD, да дохуя хуяк, там, много сильных. Это сумма 2 должна кому-то подрачить. Ничего не понял. Будем пивас на сходке, пить <смех> Слушай, мы э, с той женщиной, которая записывает так, писает так. Короче, по поводу сходки, не знаю, мы на Вайнера пробухали все лето. Типа, регулярно кто-то подходил с нами, бухал, типа, и, и все, и не было никаких там приколов потом, как тебя встретить и так далее. Летом на Вайнера, блядь, увидишь, подходи. Ч ссать-то? Нормальный, ребят. Самый... Я, кстати, не проверял. Мне кажется, у меня мало треков, что проверять. Как это работает, вообще не знаю. Дип или мовец, я не знаю. Клянусь, огненный батл просто пиздец. Очень сильный батл. я не знаю, кто там победил. Думаю, если бы это была турнирка, там бы все со слезами отдавали голоса, короче, за того, кто второй читал. Вот знаете, те батлы, когда решает второй читает, чувак. Кое пиво пьешь? Очень редко пью пиво вообще, в принципе. Нравится Крафтуха вишневая, блять, из, из Нельсенса она охуенная Блин, так на ване захотелось Ну сейчас там холодно уже Но я тоже посмотрю, время будет обязательно Про демона под кроватью, этот трек разве ты, пробатал про батл с Огелом про или про блять Какой демон под кроватью Ааа, я понял, чудовище под твоей кроватью растет да? этот трек будет на релизе мой любимый алкогольный напиток, да когда как, они же все заебывают, сейчас вот я могу сказать что бокарди черный, но я его попью и мне завтра ему не захочется Не незалысины, так блять быстро что начать писать, здорово сектор сегодня, ты как, ты так обострешься, с чего вдруг блин я помню как Летом мой знакомый узнал тебя с Гришей, меня не узнал. и Нормально, да. Бывает. Если честно, сколько тебе лет? Ну, блять, вы серьезно, что ли? Мне, кстати, через сколько там, 5 декабря мне будет 25 лет. Сейчас мне 24 еще. Какие любимые панчи против тебя? Мне запомнился больше всего панчлайн про ты не заложник этого образа, а раб. Или не хозяин этого образа. Ну, там Workplay прикольный, типа. Ты миломан, скорее, да, короче, потому что мне нравится электронный дохуя. что это может, зрок нравится. Но да я не из тех, кто, знаете, сейчас там просто э, какие-то треки из электронной слушаешь. Я такой там... Диджей этот, этот, я хуй знает, у меня просто там все какие-то рандомные висят в э, аудиозаписях. Куда на подарок донатить? Донатить можно мне в личку, чё вы так запаривается Это же очень легко, сейчас. Ты, кстати, впервые Лайвом шума на батле слышал, ты же вроде не был на 140 Кстати, базаришь впервые, да, я не был на 140 Пфф, Не приглашу на день рождения, я, кстати, не знаю ещё как отмечать его, но если я буду отмечать, то, типа, позову обязательно Я просто реально не думал ещё даже а отмечать ли вообще? С другой стороны, юбилей Вся хуйня Йоу, чувак что джубили поняли что я думаю закругляться скоро уже минут две вот еще посидим и все наверное когда следующий батл мне, мне наверное нельзя говорить еще но он уже запланирован вот но пока я не могу говорить мне кажется ну если даже могу но не уверен что могу лучше наверное не говорить нет, не играл, мне не, не на чем Диктатор шум понравился как относится к творчеству Моргенштерна? к сожалению, вообще никак, ну то есть мне ну не интересно, не знаю, не смотрю это, я понимаю, что это талантливый чувак мой модж делал трек в стиле там name за пять минут он очевидно очень талантливый человек, но мне не интересно мы не знакомы, к сожалению, так что если, если я это не позову, это будет справедливо Если я позову всех, кто захочет на меня дис написать Я чем буду поить-то людей? Мне же, типа, греки не донатят там всякие, блядь, по поляма Так что я не думаю, что я могу всех собрать Маргенштерн? мар, блядь, короче, вот этот чувак волосатый, талантливый достаточно Типа, но я вот таким нахожу, и он, в принципе, я думаю, справедливо пришел к своей популярности, охуенный. Но мне это не очень вкатывает, Как-то я сказал. Как там волки идти и лечиться? Бляд, не успел спел песню на гитаре скинул беседу в руках. Я думаю, что он наивный чел, но все еще, что он красавчик, но мне не понравилось, хрен знает. Я плохой человек, я реалист. Мы вместе поиграем. Браги смешной или грустный, смешной. Все тогда знаешь, что с батей. А, ну нормально. Ну, надеюсь, что все хорошо. Честно говоря, я с ним не разговаривал. Типа с момента. На группе спел песню на гитаре и скинул беседу в ВК. Я думаю, что он на не... ничем. но все ему пишут, что он красавчик. Но мне не понравилось. Блять. Не понравилось, так скажи, не понравилось, что? Слушай, если я кому-то, кстати, вот свои данки там скидываю, мне говорят, не понравилось, я говорю, ну ладно. Типа". Я на это не обижаюсь. Слышал новый альбом Фейса. Ну, слышал он уж не новый как это уже не новинка блять типа ну face как рэпер мне не нравился и до нового альбома так сейчас не нравится макс играл батина выпускном видимо короче ладненько что давайте я буду закругляться всем спокойной ночи по поводу проходки объяснил что Никто там не, ну, все, как бы, всем респект, всем уважение, не нужно кусаться и промсить, открою свою студию, блять, не думаю, что я это сделаю, типа, нахуя, я не очень шарю в оборудовании даже, толком -то, студийным, потому что, как-то я, ну, в свое время не увлекся этим настолько, насколько надо, то есть я очень примитивно в этом понимаю, поэтому, наверное, не открою свою студию вот так если вот давайте еще последний что то кто то напишет и все я нажимаю завершить Давайте. так Антон у тебя гениальные демки когда лейбл лейбл не создам никогда не хочу дистрибьюцией заниматься пока что я хуел коммерс я не думаю что дистрибьюция это мое в последнем смысле я ни одного его трека не слушал что я проебал твой вопрос вообще Ну ладно, сорян Давайте, короче, всем пока. Я пошел. Это самое там, блядь. Не знаю, в футураму посмотрю, поваляюсь. Давайте. Да, блять. Завершается нахуй.